Здравствуйте! Сейчас я хочу поговорить о мифах, об орхидеях, которые я слышала. И некоторые из них хочу развенчать. Первое. Орхидея – одноразовое растение. Его продают, как срезанный цветок, отцвелась и все, и выбрасывают. Да, возможно, за границей. Их продают как одноразовое растение. Вот там они их оформляют как букет. Буквально вот этот горшочек в такой красивой оберточке поставлен в кашпу. И так преподносят орхидеи. Вот, Но орхидея не одноразовое растение. Вот на этом растении я хочу показать, что эта орхидея уже процвела три раза в магазине. И готовится все четвертый раз у меня. Вот, пожалуйста, здесь цветонос видим. И безжалостно выломанные два цветоноса в магазине вот поэтому орхидея процвела уже как минимум три раза и вот пожалуйста у меня начинает тоже впускать цветонос месяца через два два с половиной орхидея будет свести орхидея фаленопсис будет свести первый миф я думаю мы развенчали Второй миф. Я вчера услышала в магазине, что если орхидея процвела два раза, то она, оказывается, больше цвести не будет и погибнет. Вот на примере этой орхидеи хочу доказать обратное. Пожалуйста, здесь один цветонос был. Вот внутри здесь выломанный второй цветонос. Мы растим. Третий, за которым наблюдали усиленно с вами. И, и, и, Несмотря на то, что растем третий, вот здесь, вот здесь, вот махонький, махонький, еще цветонос растится. Значит, эта орхидея будет свести на двух цветоносах, уже очень скоро. Еще один миф что орхидею очень тяжело заставить цвести. Вот хочу на примере этой орхидеи опровергнуть этот миф. На этой орхидеи еще остается несколько цветочков. Она также растит семенные коробочки. И Здесь, очень пока плохо видно, она выпускает новый цветоносик. Так что ничего сложного нет. Эту орхидею я купила в мае месяце, отсвевшей, уцененной. Она меня уже с июня, с конца июня радует цветением. И вот здесь новому году будет опять цветение. Ничего сложного в этом нет. Существует еще один миф об орхидее фаленопсис, что пока дождешься цветения, детки орхидеи проходит два года. Я не знаю откуда взят этот миф, наверное из семенного размножения орхидей. Вот. Но эта орхидея, которую, детку, которую я срезала буквально в июле месяце, вот, она растит цветонос под самым первым листиком, когда орхидея даже еще только сидит на мамке. Первое, что у нее растет, кроме листиков, это не корешки, а цветочная почка закладывается, а потом начинают цвести, расти корешки. И эта цветочная почка при маломальски благоприятных условиях начинает развиваться и получается цветонос. Сейчас я вам попробую все-таки показать. Вот здесь, под самым листиком, вот уже виден цветоносик. Эта орхидея начала развиваться с почки только в феврале месяце. Еще не прошло и года, как она начала расти, начала образовываться. И вот, я думаю, где-то к Новому году она должна зацвести. Пусть там один-два цветочка будет, но все-таки будет. Вот такие мифы я хотела развеять. Удачи вам разведения Архидеи. До свидания. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал.